Этот стандарт телевидения имеет ряд преимуществ перед другими. На сегодняшний день для просмотра IP-телевидения не нужно покупать и устанавливать TV-тюнер, как это было раньше. Достаточно установить видеопроигрыватель типа VLC или IPTV-плеера. Еще IPTV имеет дополнительные возможности – просмотр видео из архива за несколько дней, а также возможность отмотать назад или остановить показ прямого эфира. Для того чтобы смотреть IP телевидение нужно будет скачать и установить специальное приложение на ваш компьютер и найти список каналов. Существует несколько таких приложений. Самые популярные из них это VLC, IPTV и PC Player я покажу на примере VLC и IPTV плеера, а вы же можете выбрать любой другой. По функционалу они все похожи и загрузить в них плейлист не составит особого труда. VLC Player это бесплатный универсальный проигрыватель видео, который может воспроизводить не только сетевые трансляции, но и работает под всеми популярными операционными системами. Скачать его можно с официального сайта, ссылка будет в описании. Здесь просто нажмите загрузить или если вам нужно скачать приложение для другой операционной системы, выберите ее из этого списка. Запустите скачанный установщик и следуйте его инструкции. Далее примите лицензионное соглашение, здесь можно ничего не менять, если нужно измените путь установки плеера и нажмите установить, готово запускаем программу и теперь сюда нужно добавить список каналов в виде 3 плейлиста, сам список можно легко найти в интернете, в предыдущем видео я уже говорил где можно скачать такой плейлист, помимо этого ресурса его еще можно поискать на forpda есть несколько способов добавить плейлист загрузить скачанный файл или прописать сетевой адрес чтобы загрузить файл в плеере нажмите вид и здесь выберите плейлист перетащите сюда скачанный файл или укажите путь к нему слева затем откройте его и для воспроизведения канала кликните по нему двойным щелчком мыши для того, чтобы прописать адрес, откройте Медиа, открыть URL или нажмите сочетание клавиш Ctrl N. В открывшемся окне источника выберите вкладку сеть и здесь в этом поле введите сетевой адрес, а затем нажмите кнопку воспроизвести. Для выбора другого канала снова откройте плейлист. Вот так просто можно настроить и смотреть IPTV у себя на компьютере. Еще одно приложение для просмотра IP-телевидения IPTV Player, ссылка на него тоже будет в описании. Скачиваем, устанавливаем и запускаем программу, с этим у вас не должно возникнуть никаких трудностей. Далее запускаем проигрыватель и в этом окне ставим отметку напротив «Все настройки», в эту строку вписываем сетевой адрес плейлиста или указываем путь к скачанному файлу m3u и жмем «Обновить». После чего в этом окне появится список каналов. Для вас произведения канала нужно кликнуть по нему двойным щелчком мыши. В настройках еще есть возможность добавить телепрограмму. В этом плеере можно добавлять каналы в избранные, переключаться между списками и группами. А также есть возможность записи прямого эфира. Если вас не устраивают скачанные плейлисты вы можете его отредактировать или создать собственный убрать из него лишние каналы или же наоборот добавить нужные. Для этого откройте скачанный плейлист с помощью блокнота кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав открыть с помощью и выберите блокнот из списка. В открывшемся окне найдите канал который нужно удалить и удалите полностью эту строку. Для быстрой навигации воспользуйтесь поиском правка найти и укажите название канала который нужно найти для добавления каналов к примеру из другого плейлиста скопируйте строку с нужным и вставьте его в ваш список добавив информацию о канале в конец документов или в любое другое место а если же хотите создать свой плейлист с нуля сначала нужно определиться с каналами затем сформировать из них список в текстовом документе и указать в нем прямые рабочие ссылки на данные каналы когда список сформирован документ нужно сохранить а потом конвертировать, изменив его формат на m3u. Затем просто нужно загрузить его в проигрыватель. Но помните, обновления для такого листа недоступны, все придется обновлять вручную. Если вас такая ситуация не устраивает, то используйте в плеере прямую ссылку на плейлисты, просто выбрав несколько самых интересных. Плейлист должен иметь такой вид, где первая строка означает формат файла, для которого предназначен этот список. Вторая строчка несет в себе информацию о продолжительности и названии телеканала. И третья строчка является собой ссылку на трансляцию самого канала. Ну вот и все, IPTV плейлист готов. А для того чтобы разбить по группам каналы в плейлисте, здесь нужно после Extinf написать групп титул равно и указать название группы в таком виде. Названия группы могут быть написаны как латиницей, так и кириллицей. И потом не забыть добавить название самого канала. Плейлист разбитый на группы будет иметь подобный вид. После чего сохраняем его и открываем с помощью одной из представленных программ. Вот и все теперь можно наслаждаться просмотром IP-телевидения со своим списком каналов. Также в интернете есть множество сервисов где можно смотреть телевидение онлайн. Вам ничего не нужно будет дополнительно скачивать, устанавливать и настраивать. Достаточно перейти на сайт